Много, много. Которые сейчас будем открывать и смотреть, что там. Ну, Понятно, розовый тоже краснорозовый. С него иночный большой цвет. много деталей. Посмотрим, если здесь что-то новое. Нестандартно. Вот здесь я уже вижу <coughs> клашки. Они не новые для этой серии, были и в других наборах, но тоже приятно. Вот. два красных флага. Всякие замки, корабли. Замечательно с ними строятся. Так. Тут в основном просто. Кубики, пластины, немного скосов. Вот еще одна, две кальмарьи ноги. Нет, все в таком. Вот окошко. Два. Хорошо. Для всяческих домиков, машин. Полезно. Ну и что же тут в маленьком пакетике? Еще мелкие детали. Тоже этих цветов. Тоже пластинки, пластинки. Угу. Такие ага, здесь розовые красные цветочки. Вот смотрите, раньше таких, ну, наверное, может, и были, но я не помню красных. И такой светло-розовый тоже это приятный такой цвет. Хорошие вот эти вот штучки полезные. Да, я уже, как всегда, я стараюсь вот так вот все соединить, потом они будут меньше теряются. Вот эти прикольные штучки. Вот две детальки в наборах в прошлом году. 11.0.11 Bricks Animals тоже такие есть. Поросят строить прикольно, наверное, с ними. Так. Вот так я люблю собирать все детали, соединять друг с другом. Удобно, когда они так соединены, ну и труднее потерять их. И видно по цветам количество. Вот у меня столько, вот столько. Что касается наличия, вот интересно, почему Лего вот этих всех деталек по три? обычно четное количество и они такие ну, ходовые ну, почему-то решили их по три сделать ну, окей так из вот такого темно-розового вот всего лишь две таких и в нашем страусе вот еще один один ага. и видим вот вообще цвет маджента представлен одним Кубиком. Обалдеть. Также видим такой приятный лавандовый цвет. Вот эти вот цветочки. Да, их именно в таком формате еще не было. Ну, переходим к следующему пакету. Синий пакет. синего, малового а, и фиолетовый тут модный сейчас темно бирюзовый и мелкие детальки тут еще и прозрачные Разные. Сейчас сложу все друг с другом и мы увидим лучше картину чего сколько. Ну, я опять сортировала все. Видим тут неплохо так темно-фиолетового. Темно-синий, смотрите, всего лишь две разновидности деталей. Почему-то их три. Ну, ладно. И опять же повторилась история с тем, что вот эти кирпичики 1 на 3 1 на 4 Их, как и красных, розовых, опять по три штуки. Какая-то такая особенность этого набора. Обычно четное количество. Там 2, 4, 6, 8, 8 в больших наборах ну, вот такие вот тоже скосики круглые детальки две прозрачные темно-синие два окошка такого цвета они новые были и раньше но тоже приятный цвет и эти тоже детальки вот интересно можно такое что то использовать в постройках но ну, этого темно-бирюзового всего лишь две детальки, но такие интересные арки. С ними можно что-то тоже строить, какие-то домики. Следующий цвет Много тоже разных оттенков, но детали мы видим поменьше. Тут уже и север мы видим, растения. такие интересные оттенки и вот даже такие полезные детальки буду собирать собрала я зеленые что тут интересно вот этот вот цвет по-моему называется sand green какой-то вот песчано-зеленый или припыленный зеленый такой интересный да опять же их три две но ну, немножко немножко есть вот, что классно тут есть пластины можно на них что-то строить можно использовать например многоэтажный дом построить это классно много зеленых оттенков уже мы использовали вот когда дерево строили вот здесь 4 и тут 8 таких кубиков. 12. Много кубиков таких. Вот это наша лаймовая груша. Темно-зеленые слопики. Вот. Классный момент. Вот здесь вот крыша. 4, еще 4. Темно-зеленые 4. Еще такие 4. И здесь 6. И еще такие. Можно такой домик. Придумать не маленький, не такой многоэтажный или какой-то широкий, большой, там с несколькими комнатами. Что-то такое вот интересное уже. Вот еще окошки к нему. Но стекол нет, возможно, они в белом будут в пакете. К окошкам таким, конечно, хочется стекла. Зелень по 4 веточки, 4 листика неплохо. Вот, э, также пластинки для транспорта классно использовать, но я не уверена, что в этом наборе есть колеса. Как-то я этот момент не посмотрела. Возможно в черно-черно-серых найдем. Сейчас он будет следующим этот пакет. Вот, Черно-серый пакет. Пытаюсь понять, есть ли колеса и не видел. Нету. Возможно, что в этом наборе нет, хотя это, конечно, печаль. Можно, конечно, докупить какую-то машинку дешевенькую, да, хоть китайскую, но согласитесь, это уже нету. Нет, колес не вижу, Ну, печаль, печаль. Остается, конечно, надежда на белый пакет. Нормальных колес тут нет. нет. Ну, Если это немножко не то, когда там что-то закупаешь. Хотя бы 4 колеса для самой простой машинки было бы неплохо иметь сразу в наборе. Начинаю собирать. Так, ну вот, собрали собрала богатство тут серо-черный пакет затесалась одна кучка белых скосов наверное не по цвету а по сходству формы вот сюда запихнули но ну, я потом отдельно их положу вы видите очень много светло-серых деталей черных очень много скосов и темно-серых вот всего три вида и вот только в темно-сером обратные скосы есть такие. Это уже четвертый пакет я открыла, и всего лишь вот только они появились. А был еще сиреневый, когда мы кальмара строили, было. Один такой. Так, много, много разных скосов. Эти в черном, такие черные, серые такие. Опять же, эти серые, серые пластины кирпичики можно строить много домов арки домики домики мне все это конечно нравится я люблю строить домики это видно у меня на канале много домиков но машинок похоже не светит особо вот кругленькие интересные вот, вот еще два пяточка для черных свинок Такие полезные детальки, безусловно. Ну, их не так много. Хотя вот в черном цвете и вот такие вот двусторонние тоже. Так, следующий белый. Белый и те же. Вот, вот у вас пакетика еще маленький. Ага, вот здесь стекла. Это вот, я для окон стекла с тобой не вижу. Так, может быть маленьких. Здесь есть. Здесь вижу для арочных окон стал тирамы. Они а, у прозрачных стекла нет интересный специфический наборчик. Так, большая пластина, еще большая. Что ж, начинаем собирать. Ух, устала. очень много мелких деталей, но собрала. Много белых, прозрачных оказалось всего два таких с косика. Вот две арки и третья в мельнице. Вот у нас два окошка э, перламутрово-золотые. Можно сюда, можно вот в эту дверь поменять. Может быть, еще какие-то будут варианты. <coughs> Опять же, есть обратные скосы в белом и в бежевом. Много пластинок, много кубиков, вот фигурные такие, кирпичики. Вот. вот здесь вот есть такие, как клыки, зубы. Наверное, этот набор чем-то специализируется на животных, постройки животных. Хотя в прошлом году был этот Brick and с полторы тысячи деталей. Да, там тоже, опять же, не было. Колес Было много-много разных таких для животных. Вот еще, как я говорю, две свинки для пяточка. Это прям тренд этого набора. Такие детали разных цветов. Два окошка. Но ну, вы видите, стекол нет без стекол. Окошки. Вот такие детальки. Классно их в различной технике использовать. Ну какая техника без колес, колес нет увы глазки, глазки, глазки делаем животных разных и вот эти две детали прям они меня заинтриговали до сих пор в наборах классик таких не было и для чего с чем они явно, они с чем-то стыкуются но до сих пор не было деталей с которыми они бы так прям интересно работали ну, нет, это не тот вариант. Остался последний пакет. Посмотрим, что там. Может, к ним будет... Ну, наверняка должно быть. К ним какое-то дополнение. Последний пакет. Золотокоричневые оттенки. Вот, и скрываем. Здесь беженьки чуть-чуть зачесалось. Еще пакет с бежевым мы уже открыли и вот мелкие еще кусочки оранжевые вторая 2-та речная все так веселенько и еще маленький пакетик тоже мелкие но очень мелкие детали Вот он, наш главный инструмент. Я в последнем пакете его так собрала я последний пакет. Вот здесь вы видите опять окошко, к нему двери. Такие вот две антенны. Ну, все тоже, примерно тоже. Вот. И с чем же, главная интрига, с чем же. Стыкуются вот эти вот детальки. Ну, как <смех> ни странно, стыкуются они с этими шестеренками. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот так. Движение есть. И я задалась вопросом, будет ли передача. Вот. Передача движения. Сейчас. Попробуем. Похоже. Похоже. Нет, не похоже. Может быть, ближе нужен Так, подвину. Ага. И и тут передача. Ну, это не передача, конечно, так очень-очень тяжело двигается. Вот. Хотя, конечно, можно попробовать. Угу. Движение не ну, очень затруднено. Ну, можно что-то такое придумать. Вот. Интересный вариант, конечно. Если отдельно, то крутится классно. Вот. Выводы об этом наборе. Так мы и не дождались колес. Если у вас есть колеса от другого набора, то классно тут можно будет собирать и различные машины транспорт вот тоже кстати прикольная деталь в этом шатле мы ее не обсудили много можно собирать разных животных домики ну и конечно что подскажет ваша фантазия все ставьте лайки подписывайтесь всем пока